Так, ну наконец-то мы дошли уже до индейцев Это самое сложное Я постоянно здесь умираю эм, Что меня прикалывает здесь, что можно эти стрелы отбивать Меня вот это прикалывает Я люблю, когда он кто-то стреляет из лука э, огнем, Отбивать это все дело. Сейчас не получилось, но потом покажу еще раз. Смотрим на землю, где она падает. И отбиваем. Э, отбиваем. Убегаем говорю. <laughs> я уже на стрелах сконцентрировался. Вот, видели, наверное, я сейчас стрелял. Отбил пару стрел. Э, не буду зацикливаться долго на них, но. Там нифига и больше. Речка моя бежим, бежим, бежим. Здесь не буду останавливаться. Пускай всех передает камнем. Да знаю, не очень так <с> говорить нельзя, но. Это игра! Это всего лишь игра. <с> Опа! Уф! у меня стрела не за кого, который назад летел на тебя третий раунд первая зона готова супер никогда еще себя так не хвалил наверное тупо смотрится так кто у нас тут бож скальпин 60 тысяч за него дают не пустите момент так давай копеечку Не удалось. Не. <связь> Блин, я хотел еще одну клечку собрал. <связь> <связь> опасно было, опасно. Камушек пропускаем. Право перед левым. <смех> так вот. Давай, давай дальше. Не буду останавливаться, буду просто бежать. меня завалят. <смех> Капельки сюда на борт. Еще одна копеечка. одна а -а -а, осталась там. О, зависла даже прикол. Первый раз такое. лифт Классная музыка, кстати, очень нравится. Так, Есть побежали туда, а я говорю Фиг вам и прыгаю на свой лифт и еду дальше. Так, давайте. О, осторожно, кого нельзя допускать. Michael... Она улетела. Эх! Жаль. О, уже добрались до вождя. Прикольно. Ты готов для пауал? Какой? Если бы я это раньше понял. Раньше играли эти все игры, и даже не понимали, что там пишут. Просто так как-то тысячу раз где-то нажимали, ходили, смотрели, потом как-то находили в разных локациях. Так, что на есть? Есть, все собрал. У не стреляйте моего брата, он только получает э, приказы. Alright, <coughs> Хорошо, мы его не подстрелим. Супер. Прикольно. Так, сколько у меня уже тысяч? 356 тысяч семьсот. Ну это вообще уже круто крутотень. Так, следующий раунд. Тут надо не облажаться и собрать опять все. Давай. Я аж переживаю, мне меня руки аж спотели. Никогда так не переживал. Да, да. Да. да. Супер. Ее! Е-бой! Мы сделали это. Пять жизней! Супер! О, -о, О, ну вот это сейчас будет жестко. Так, Я обычно всегда э -э не убиваю собак. Наверное, в этот раз я не буду таким хорошим, потому что хочу пройти, не, не умереть ни разу. Но это трудно, когда не убиваешь собак. Так, а вот она и стена. Давайте-ка разобьем ее. Собак не буду пока трогать. И надеюсь, они меня тоже не тронут. О, блин, забыл подкат сделать. Это сейчас меня <соed> <соed> <соed> замочат они. Не Случилось прикольно. Обычно они все подкат не делают они меня валят. Так. Топ, не валите меня. Ну давайте все ваши монеточки сюда. Да, давайте, идите сюда, все. Оба, оба. у у Нельзя! Нельзя! Нельзя вздыхать мне здесь. Нельзя. Уф. У меня, капец, руки вспотели. Фу. Адреналин, хотя, блин, никого дома нету, я играю один, но у меня такой адреналин, что я сейчас проиграю. Я пытаюсь для вас. Пытаюсь для себя. Так, ну давайте пройдем мои соревнование. А, Ноль смертей. Так. А, потом. Так. Опа, так, сейчас, опа, за деревом было, спрятано, я не знаю что. Есть, о да, снова вижу дерево. Да блин, откуда у вас так? много здесь конечно, из за этого типа дают миллион, то это... не надо удивляться Блин, жалко, мешочек на ветку остался ну ладно Уф. SO CLOSE Два меня не достать Да блин сколько еще идти? Я уже не могу. Напряжение такое сильное сейчас. О, наконец-то. Так, не понял, что он сказал, если честно. Ну ладно. Видели? What the fuck? <laughs> Я лучше наверху бегу. <laughs> так, но это не все. У него бронежилет. Так, он хочет посоревноваться. Давайте дадим ему соревнования. А, почти завалило меня! <свес> Уф, это капец. Давай, давай. Кармана, не подведи меня! Давай! Еще чуть-чуть! А? <с> это был критический момент! Есть! Есть! Уф! Никогда так не радовался! О, да! Наконец-то! Фух! Ну, конечно, 100% опять! И теперь... А, не один миллион, сто тысяч только! <с> Я почему-то нас на миллион думал, что за него дают! Так, хватит нам, чтобы войти в рейтинг. Я надеюсь, да! 536 410! Ну вот! Игра подошла к концу. Прикольно. Так, что это нельзя пропустить, что? Чуть-чуть пропущу. И все. Геймволл пишет. Да, конец игры. И теперь мы должны вписать свое имя. Рейн. Right. Посмотрим. И Брэ занял первое место. Супер. Ну вот, все. Мы закончили. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставите лайки. Э -э я размещу на своем канале long play без э -э -э моего участия. Типа я не буду ничего говорить у меня будет на канале. Там, где я буду что-то комментировать. И вас ждут очень много разных видосов. До встречи, друзья. До свидания.